не смогу, ты говорила мне, что я от тебя не сбегу, ты говорила мне, э, что мне тебя не забыть, ты зря считала, что я тебя не смогу разлюбить. Тебе нет места в моих мыслях, в моих снах тебе нет места в моем сердце Тебе нет места в моих мыслях, В моих снах тебе нет места в моем сердце Когда не врала, не замечала ты, что много на себя брала. Ты зря считала, что я лучше, чем ты не найду. Ты зря считала, что я от тебя никогда не уйду.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 Ты считала, что ты Сводишь меня с ума Ты зря считала, что ты Во всем разберешься сама Ты зря считала, что ты э -э -э -э Сможешь за двоих все решить Не понимала, что